давайте воздадим господу славу за все те плоды которые он являет через нас и которые мы утверждаем в этих небольших свидетельствах аминь слава тебе боже аминь давайте скажем слава богу, слава богу. аллилуйя утверждайтесь утверждайтесь в том как работает господь аминь аминь то о чем я хочу с вами говорить я хочу начать с одной иллюстрации, которая, в принципе, всем знакома. Это иллюстрация, которая так получилась, была нарисована в истории прошлого столетия. И это трагедия европейского еврейства, как говорят, хотя я не согласен в том, что это трагедия европейского еврейства, это трагедия вообще человечества. Как сказал один французский пастор, сейчас не вспомню, как его зовут, «Истребление евреев Европы». Это истребление всей Европы. Я хочу нарисовать вам одну иллюстрацию о Холокосте и с этого начать свое небольшое послание. Все мы знаем, да, что такое Холокост? Знаете, как переводится это слово, да? Всесожжение, сжигаемый полностью, уничтожение огнем. Знаете, да, что это слово имеет библейские корни? Когда переводили Библию из древнего иврита на греческий, и потом на латинский язык, то это слово «Холокост» — это этимология Этимология этого слова произошла из, из различных кусков Торы, где написано о том, что жертву надо сжечь полностью. И вот на греческий язык, на латинский язык было переведено как слово «Холокост». Этимология этого слова, библейская этимология, сжигаемый полностью, уничтожаемый огнем. Вы знаете, я впервые, когда услышал о Холокосте, я был подростком, и я не, не понял, не осознал, что такое Холокост. И для меня это, ну, ровным счетом, как бы ничего не представляло. Я не имел полной картины, что такое Холокост. В советское время, это было в конце советского времени, в конце советской эпохи, если и были материалы о Холокосте, ну, они были в каких-то особенных книгах, которые были у каких-то особенных людей, в библиотеках об этом ничего не не выдавалось я знал что у нас в одессе есть сквер и этот сквер значит жертвам от нацизма тогда еще не говорилось жертвам евреев от нацизма я знал что в киеве есть какой то бабе яр это было 30 больше лет тому назад и в принципе в принципе вот это слово и события, которые были связаны с Второй мировой войной, они как бы ну, ничего не вызывали во мне. Но я помню, когда я уже уверовал, и мне было около 20 лет, я попал на лекцию одного человека, который зачитывал различные истории, зачитывал различные отрывки из литературы о том, что такое Холокост. Он наглядно иллюстрировал, вот таким прикладным образом объяснял, что Холокост — это трагедия по национальному признаку, в широком смысле слова. Это истребление, сожжение людей только потому, что они родились евреями. Я вышел после этой лекции, знаете, и мне было как-то не по себе. Во-первых, я знал, в какой плоти я рожден и кто я по национальности я почувствовал себя ватным, я почувствовал себя никчемным, я почувствовал себя полностью внутри раненым, разорванным, беспомощным, напуганным. Моя, моя мысль пульсировала, знаете, сквозь десятилетия. Я возвращался в те события, я пытался воскресить то, что он только что прочел на своих лекциях, о том, как везли эшелонами евреев, о том, как сжигали, это меня так мучило, несколько дней не отпускало. Я чувствовал себя совершенно беспомощным. Мне хотелось куда-то убежать от этой информации. Мне хотелось спрятаться, мне хотелось даже, знаете, снять с себя свою э, плоскую физическую идентификацию, свое происхождение. Я не мог справиться со всем, что я услышал. Мне было очень непросто. Я помню, когда э, у нас была такая еврейская группа, и один мой знакомый, он впервые попал в Аушвиц. Он очень веселый и очень такой жизнерадостный человек. Он местечковый еврей, который родился, на самом деле, в местечке. У него очень своеобразный юмор, очень своеобразный слог, говор очень своеобразный, мышление местечковое. Вот полностью местечковый еврей. Я как бы не буду вдаваться в подробности, но кто понимает, тот понимает. И когда он попал в Аушвиц, он упал на землю, и он просто рыдал. И мы не могли понять, что с ним происходит, потому что мы не испытывали таких эмоций. И когда вот это действие закончилось, и когда он смог прийти в себя, уже когда мы вышли из Аушвиц, он говорит, я просто пережил всю ту боль, все это унижение, которое пережил мой еврейский народ в этом месте. Дальше, занимаясь еврейским служением, я встречал очень много людей, которые выжили в Холокосте. И я для себя решил, что всегда, когда я буду говорить о Холокосте, или писать о Холокосте, или еще что-либо делать о Холокосте, я буду говорить не о трагедии, а о триумфе, который все-таки удалось многим людям... Это лично мое мнение, лично мое восприятие Холокоста. Я никому ничего не навязываю и не противостою вашему мнению или откровению об антисемитизме или о Холокосте. Я буду говорить о том, кто выжил в Холокосте. Я буду говорить о том, какие чудеса произошли во время этого страшного уничтожения европейского еврейства. Я буду говорить о том, как Бог вступился в за тех малых, за тот остаток, и дал возможность выжить им. И вы сейчас поймете, почему я рисую эту иллюстрацию. И вы знаете, если бы я рассказывал вам о людях, которые выжили в Холокосте, я знал большое множество таких людей. Я служил им, проповедовал им Евангелие, многие ушли в вере. Это, наверное, можно было бы целое служение этому посвятить. Я никогда не забуду, когда я возвращался с евангелизационного служения в Нью-Йорке, есть такое... Авеню называется «Оушен Авеню». она выходит к Брайтонам, кто был в Нью-Йорке, может, знают. И там есть такая аллейка, и там сидят евреи. И я думаю, надо кому-то засвидетельствовать. Я такой наполненный, такой вдохновенный после евангелизационного служения. Надо с кем-то познакомиться, поговорить и попробовать, услышать меня или нет. И все, знаете, как-то сидят по парам, два-три человека, и не вклинешься в беседу. Все бурно рассказывают о чем-то, все говорят, кто машину новую купил, где там скидка на рыбу, какая завтра будет погода, затопит, не затопит. Ну, все вот такие еврейские разговоры. И смотрю, одна женщина сидит на скамейке, я думаю, yes! Мой клиент, сейчас я с ней познакомлюсь. Я подхожу к ней, начинаю общаться. Она мне на таком ломаном русском отвечает с польским акцентом. Она польская еврейка. А, а, а по лицу похоже, как, ну, как на нашу еврейку, как... Есть различия, знаете, американские евреи немножко отличаются, из израильтяне от, от русских. Но она достаточно сносно говорит по-русски и достаточно хорошо понимает. И вот она слушает меня, слушает и кивает. Я вижу, принимает. Я вижу, льется. И я ей уже... «А как вот вы думаете? Что вы думаете о вере? Если в вашем сердце вера?» И как-то так смотрю, она начала ну, пятиться назад в беседе. Ну, я думаю, ничего-ничего, я, значит, как бы раскачиваю ситуацию, сею слово, и вот в какой-то момент она меня прерывает, поднимает свою кофту. Это был уже вечер такой, знаете, с океана дуло, прохладно. А там цифры, знаете, да, узники. Выжившие, у них набитые цифры. И она говорит с таким польским акцентом, «Ты знаешь, что это обозначает?» Я говорю, «Да, знаю. Я выжила в венцами. Ты очень красивый молодой человек. Я вижу, что ты очень умный, очень эрудированный. Но, пожалуйста, не верь в эти сказки. Никакого Бога нету. Я видела ад на земле». И многие люди, которые пережили эту трагедию, я, вы поймете, почему я это говорю, у них закрытые сердца. Хотя я знал людей, которые принимали Господа. Я видел триумф их спасения не только во время Холокоста, но также триумф спасения их души от греха и ада через веру в Иешуа. Я никогда не забуду свидетельство одной женщины, Эдиты, которая рассказывала, когда их направляли в концлагерь мертвая петля», в Печору известную. Когда верующие люди, украинцы, обнимали этих детей и молились за них, и она рассказывала, они молились, как они следовали за ними в лагерь, перекидывали каким-то образом, передавали каким-то образом им хлеб. И именно потому, что были такие верующие люди, которые рисковали своей жизнью, эта девочка 13-летняя выжила в этом страшном лагере смерти и в конце своей жизни уверовала в Иешуа. Я никогда не забуду рассказ одного моего подопечного Наума, которого в выгребной яме, знаете, что такое выгребная яма, да? Яма с фекалиями. Спрятал полицай в черкасском местечке, который узнал мать Наума как свою одноклассницу и сказал, «Я тебе не помогу» но твоему сыну я помогу, и он спрятал на Наума в грибной яме, а через полчаса 401 человек жители этого местечка были зарублены черной сотней, полупьяными украинскими полицаями. 400 человек были изрублены в куски, избиты прикладами. Я никогда не забуду рассказ одной женщины, которая которую расстреливали в Бабьем Яре, и которой ее мама сказала, Элочка, когда мы с тетей упадем, падай первая, мы упадем на тебя, а ночью ты попробуешь вылезти из этой ямы». И таким образом Элочка вылезла из этой ямы и осталась живая и в конце жизни приняла Ишуа. Есть триумф, есть спасение, есть не, есть не только что-то ужасное и отвратительное во всем, что происходило. Конечно, это же есть, и это было, несомненно. Но есть триумф, есть спасение для тех, кто выжил во всем этом. И к чему я об этом говорю? Холокост это страшное, ужасное событие, но я хочу провести параллель. Хочу провести параллель в этой иллюстрации к тем людям, к тем детям Израиля, которые сегодня еще не знают спасения от греха и ада, которые сегодня еще не знают любви Божьей. Как в Холокосте был триумф спасенных, выживших, сохраненных, которые не были сожжены заживо, которые не сгорели в огне этого гитлеровского бесовского безумия, так и в жизни – есть триумф и есть спасение для тех детей Израиля, которым мы служим, которых мы опекаем, которых мы любим, которым мы свидетельствуем. И если страшные лапы Холокоста, вот этой гитлеровской машины, уничтожали людей по национальному признаку, то страшные лапы безбожия и дьявольского неверия уничтожает сегодня не только детей Израиля, но и все остальные народы. И наша задача, как верующих людей, найти среди этого уничтожения, среди этого безбожие, неверия, несогласие с истиной, найти состояние триумфа. Найти тех, кто примет спасение, кто однажды будут свидетельствовать, как люди, которые выжили в Холокосте, свидетельствовали о чудесах, как они выжили через своих Спасителей, через Господа Бога, как они понимают, каким-то чудом, так и те, которые мы будем служить Словом Божьим, Евангелием, которые смогут разомкнуть эти дьявольские лапы и вырвать еще одну душу для вечной жизни. Аминь. Без Божия — это точно такой же Холокост. Неверие — это точно такой же Холокост. Но его масштабы еще страшнее, чем Холокост по национальному признаку. И община, миссия, церковь, откуда ты? Верующий человек, создан для того, чтобы ворваться в этот лагерь смерти и забрать хотя бы еще одну душу для вечной жизни. Аминь. Вот поэтому я вам привел иллюстрацию с Холокостом. Мы должны позаботиться о том, чтобы сожженных заживо в адском пламени, сжигаемых заживо, принесенных в жертву неверию без Божия, их было как можно меньше. И это ответственность общины. Люди, которые служили, жертвуя своими жизнями, спасая людей от немецкой машины, от истребления евреев, это люди, которые хотели спасти хотя бы одну душу и разомкнуть эти лапы смерти. В контексте нашей беседы мы идем тоже против машины, но она гораздо сильнее, чем немецкая машина. Это дьявольская машина безбожия, которая держит молодежь, которая держит народ Израиля. И мы посланы Богом, наделены Его силой, чтобы совершить прорыв в спасении людей, чтобы совершить прорыв в явлении любви Божьей к людям, чтобы совершить прорыв в заботе, в помощи и поддержке тем, кто в этом так нуждается. Аминь, друзья! Аминь. Я дам вам два инструмента, очень простых два инструмента. Первый, о котором я буду говорить, написано об этом в Евангелии от Матфея, в 25 главе. Вы знаете, что слово «спасение» само имеет ну, многопользовательское действие. Когда мы читаем с вами Писание, мы видим, да, что Давид молился, «Спаси меня от врагов моих». Это было спасение от физического преследования. Мы видим другие молитвы царя Давида, когда он говорит, «Спаси меня, душа моя истоевает». И он молился от апатии, от депрессии. Это тоже спасение. Мы помним слова Ишуа, когда он обратился к Самарянке и сказал, спасение от кого? От иудеев. Там, если переводить с греческого языка, там написано «сохранение». Спасение — это сохранение. Сохранение Торы, писания пришло от иудеев. Машиях пришел через иудейский народ, через евреев. Многопользовательское действие слова «спасение». Наша задача — спасти человека не просто от апатии, от депрессии. Наша задача — не просто спасти человека от физического истребления. Наша задача — спасти человека от греха и ада. Наша любовь, наша опека, наше стремление послужить ему, провести с ним время, использовать те или иные методики в служении людям, чтобы душа была спасена от греха и ада. Давайте откроем. Матфея, 25 главу, и будем читать. Это вообще уникальная глава. Это видение Иисуса, Ишуа наконец мира, о том, что будет происходить в конце. И начинается она с того, что э, Спаситель говорит о мудрых и немудрых девах, которые горели, бодрствовали, служили, и о тех, у которых э, светильники погасли. Продолжается она о том, что Управитель дома дал каждому талант служить, и мудрые рабы что сделали с талантом? Они его использовали. Они мудрые рабы, они что сделали? Они закопали. И дальше он говорит следующее. «Когда же придет Сын Человеческий?» С 31 стиха. «Во славе своей, и все святые ангелы с ним тогда сядет на престоле славы своей. И соберутся пред ним все народы, и отделят одних от других, как пастор отделяет овец от козлов». Вообще, эта глава очень хорошо сочетается с второй главой книги пророка Иоиля «Суд над народами за отношение к Израилю». Но мы сегодня немного в другом прочтении будем говорить. Не в контекстном прочтении, а в образном прочтении. Будем говорить над, над, об этом... Об этой главе. «И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону, «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Потому что я алкал, и вы дали мне есть». Был голодный, да, «жаждал, и вы меня напоили. Был странником, вы меня приняли. Был гол, и вы меня одели. Был болен, вы посетили меня в темнице». «Был в темнице, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ, «Господи, когда мы видели тебя алчущими накормили или жаждущими напоили? Когда мы видели тебя странниками приняли или голыми одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших» то сделали мне. Если вы читаете в контексте Иоиля 2 главы, там идет суд над народами за отношение к Израилю. Но мы сейчас образно будем смотреть на эту главу. Кому обращается царь? Кому царь обращается из текста? М? Тогда праведники скажут ему в ответ. Когда мы видели тебя, таким, таким или таким, понятно, что Козлов, при жизни уже совесть судит. Даже если они сильно ее угашают, эту совесть. Но это слово, посланное к праведникам. Ну, когда мы видели тебя? И он им отвечает тогда тогда тогда в тюрьме в больнице на улице и он подытаживает свое послание и говорит если вы сделали одному из меньших из тех кто нуждался в любви божьей в одежде в жажде и вы пришли к нему напоили был болен вы его посетили отступил от общины вы к нему пришли чтобы вернуть его был безбожник если вы пришли хотя бы к такому то вы сделали это, как мне. Вы знаете, первый инструмент, который помогает нам служить неверующим людям, любить неверующих людей, заботиться о неверующих людях, о новообращенных, об отступников. служа им, мы должны видеть в них Царя. Мы должны видеть в них Спасителя Ишуа, делая им... Мы как будто бы делаем Ему. Тогда все, что мы себе надумали, настереотипили, оно просто провалится в никуда. Если вы сделали им, говорит он, то вы сделали мне. Если вы приняли их, то вы приняли меня. Так написано в тексте. Когда мы тебя видели? Как часто мы видим людей, которые ушли из наших общин, миссий, церквей, из наших служений? Что чаще всего мы думаем? Он все знает. Он знает, где мы находимся, он знает, где мы собираемся. Он, он все понимает. Это неправильно. Несмотря на то, что он все знает, он сегодня вдалеке от Бога. А ты с Богом и служа ему, ты служишь царю. И первый инструмент говорит нам о том, для того чтобы эффективно служить неверующим людям, увидьте вот эту ситуацию, увидьте эту возможность, что служа неверующим детям Израиля, что служа отступникам или просто другим народам, увидьте в этих людях царя царей. Но это очень аллегорично. Но увидьте в этих людях царя-царей, как будто вы служите самому Иешуа. Это не просто Вася, Петя, Сережа, Исаак, Наум, Миша. Это царь, к которому мы пришли послужить Ему. Тогда наша любовь станет качественней, наше служение начнет расти духовней, духовно начнет расти. Наше уважение и стремление любить человека и служить ему будет работать без спинков, без мотивации с кафедры, без наставления, научения лидера домашней группы. Ну, пойдите, ну, посетите. Ну, давайте, дорогие мои, сделайте что-нибудь. Вы будете понимать, что этот человек, он сегодня находится на пути Холокоста, на пути все сожжения, уничтожения который гораздо страшнее, чем физический холокост. Из ада выхода нету. Из Асвенцема даже был выход. Из различных гетто был выход. Из различных лагерей смерти были выходы. А из ада выхода нет. Поэтому община Божья сегодня имеет снаряжение, Святой Дух и Его дары, чтобы послужить этим людям так, как будто это наш Царь Небесный. Аминь. Аминь! И это первый инструмент, мы должны понимать это, что мы служим этим людям и делаем это для Господа, как будто сам Господь. Когда я обнимаю человека и говорю ему, «Давай я помолюсь за тебя». Я вчера был у одной женщины. Боже, как она ругается! Это, надо, это можно записать и транслировать в закрытых кругах, кто понимает смысл еврейского юмора. Как, какие там слова? Ой! Всем не надо смотреть такое, конечно. В Одессе было такое выражение ⁇ хайка ⁇ Вот она такая типичная, киевская хайка. И я ей говорю, давай идите, я за вас помолюсь. Ну идите. И она ругалась с кухни минут 20. Я беседовал с ее мужем. И когда я начал молиться, она прибежала. Смеялась, перебивала, но стояла, слушала молитву. Я вижу в этой женщине своего царя. Она часть моего народа. Поэтому я готов терпеть все ее претензии ко мне и все недовольства, и все ее сарказмы. Я вижу в ней своего царя. Однажды Господь меня спросит, «Как ты послужил?» Я скажу, «Послужил». Не очень, но послужил. Я когда-то пришел на одно посещение со своей знакомой, и там была девушка тоже средних лет, которая тоже такая, очень много матерится, хайка. Обычно верующие говорят, «Не ругайся при мне». Нихули моего Бога, такие адвокаты Господни. И после моей встречи с этой девушкой, помощник, который был со мной, она спросила меня, а почему ты ей не отвечал? Ну Почему ты так как-то все принимал, выслушивал? Я говорю, ну какой смысл? Ну она и так израненная вся, поэтому и говорит такие слова, и на Бога, и на людей, и столько недоверия в ней. Ну какой смысл ее еще подкалывать и извить с ней? Ее любить надо. Потому что увидеть надо в человеке того, который одна спросит, «Как ты сделал это одному из меньших, так и сделал мне!» Не бывает много заботы о неверующих или новообращенных людях. Не бывает много любви к отступникам, которые оставили общину и не ходят много лет, и которые уже все знают. Не бывает этого много, понимаете? Потому что пока человек живет, мы можем вырвать его из лап от этого дьявольского холокоста. Божьей любовью и заботой, молитвой, проповедью Евангелия. Этого много не бывает. Аминь. Поэтому первый инструмент, когда ты служишь людям, увидеть в них вопрос царя. увидеть в них самого царя. Увидь в них, вот этот текст из Священного Писания, из Бритха из Нового Завета, как вы сделали это одному из меньших, так вы сделали это для меня. Аминь. И второй простой инструмент. О нем также пишет Евангелие. И мы будем читать Евангелие от Луки, Десятая глава, 25 стих, с 25 стиха Евангелие от Луки. Я уже заканчиваю, а то может вы уже устали от меня. Не, не, не, не. не все, не все. Середина со мной. И вот один законник встал и искушая его, то есть Ишо, сказал: учитель, равин, что мне делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Это был законник, он тоже был верующий человек. В историческом разрезе, в контексте того времени, он был человек богобоязненный, верующий. Это потом уже в церкви научились смеяться над фарисеями, над садукеями, над законниками. Ну, где-то, конечно, это и правда. Ну, вот такой вопрос: искушал он Иешуа. Он же сказал ему в ответ: Что написано, как читаешь? Ишуа сказал ему в ответ. Он сказал. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей, и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Ишуа сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Ишуа, «А кто мой ближний?» Кто его за язык тянул? Ну ладно. На это сказал Иисус. Некоторый человек шел из Иерусалима в Ерехон и попался разбойником, которые сняли с него одежду. Изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогу и увидел его и прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, нашел нашел на него и, увидев его, жалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, посадил его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, отдался держателю гостиницы и сказал ему, «Позаботься о нем, если и если издержишь что больше, я когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Ишуа сказал ему, «И ты, иди и поступай так же». Все мы знаем эту притчу, да, эту историю. Была она, не была, мы не знаем, но иллюстрация очень хорошая. Священник прошел, человек, который нес закон, нес знания. Левит прошел, который помогал священнику в священодействии, в храме. И тоже левиты имели опцию, они несли толкование писаний в народ, они шли в разные уделы, колено, и тоже занимались проповедью писания. А Самарянин, который поклонялся как-то коряво, вообще, на той горе, не на той горе, а у них там споры были. Сейчас не будем вдаваться вот в исторический контекст, что там происходило. Он увидел этого человека, он увидел, что он больной, израненный, побитый, взял его, поднял его, помазал его, почистил его, почухал его, отвез его в гостиницу и говорит, «Если что, я тебе еще заплачу, только позаботься об этом человеке». Второй инструмент для служения людям называется «Возлюби ближнего своего как самого себя». Как мы любим себя! Ох, как мы любим себя! И на кроссовки себе откладываем! Как мы любим свое! И в пробках от других машин подальше отъезжаем, чтобы, не дай Бог не помял осла, на котором самарянина надо будет вести. Не самарянина этого, побитого. И брючки выглаживаем. И на огненные призывы о пожертвовании смотрим, что же там дать. Так, чтобы обидеть себя или полюбить себя. 5 гривен, 20 гривен или 200 гривен. Две бумажки, 5 и 20. Это больше, чем одна двухсотка. Даю две. Еврейская арифметика с одесского привоза работает моментально, как Пулемет. А вот Писание говорит нам, что люби ближнего, как самого себя. И почему священник и левит прошли? Потому что на самом деле они не любили ближних. И вторая заповедь для них была «пустой выстрел», о которой говорил Ешо «любить Бога, любить ближнего». Просто пустой выстрел. А этот человек любил поэтому и заботился. Поэтому, когда ты понимаешь, что перед тобой точно такой человек, как ты когда-то, живший в неверии, наркоман, алкоголик, вонючка! От тебя все отвернулись, ты вонючка! Ты вонял маком! А кто-то тебя полюбил. Вонючку полюбил. Я не вонючка. У меня два высших образования. Внутренняя вонючка. Наркоманы внутренние и внешние, а ты внутренняя просто. Наши мозги были за... Паяны всякой ерундой, но кто-то нас полюбил, кто-то нас терпел, кто-то с нами говорил, кто-то за нас молился, кто-то нас нашел на этой обочине. Я не на обочине, я всегда с Богом был. Сегодня выйдешь, будем молиться за твое покаяние. С Богом он всегда был, это неверующие люди. У меня Бог всегда. Я говорю, как он туда попал, расскажите. Как этот Бог к вам туда попал? Как, как зовут вашего Бога? Кто-то нас полюбил! И опять-таки праведники в первой части спросят, когда мы видели тебя? И здесь тоже праведники, они пошли дальше. Священник левит, мы спешим, у нас богослужение, у нас спевка. Мимая мама му. Да надо, чтобы Андрей выучил. Он же ведет группу прославления. Распевку. Научу, да. А человек, который был вдалеке от этого израненного скорее всего, он был евреем, потому что он шел из Иерусалима. Он к нему подошел, обнял его, послужил ему, и тот уверовал. Знаете, у нас в общине недавно сестра ушла в вечность. Старейшина этой общины. Надежда ее звали. Я вот думаю о ней несколько недель, время от времени возвращаюсь, как бы какие-то эпизоды вспоминаю из ее жизни, из нашего общения. Я ее с 1993 -го года знал. Мы познакомились на евангелизации Рейхарда Бонки. И я думаю, сказать, что этот человек был евангелист, ну, наверное, это не так. Она не была евангелистом вот таким классическим, природным евангелистом, который призывает, все тут каются, исцеляются. Нет, она не была, скорее всего, она не была евангелистом. Скорее всего, она не была учителем, апологетом, теологом. Но ту любовь, которая она возлюбила людей, которым она служила, И которую она показала в своем служении, ее невозможно засунуть в рамки даже призвания. Евангелисты или учитель ты, или кто ты там еще. Она любила этих людей, как самарянин любила этого избитого, вонючего, никому не нужного еврея, который лежал на обочине. Просто любила людей. Ее проповеди нельзя было назвать учительскими проповедями. Ее призывы нельзя было назвать евангелистскими проповедями. Она не, не особо повышала голос и не знала, как воздействовать на аудиторию. Мы, евангелисты, знаем, как воздействовать на аудиторию, как удержать аудиторию, как и так далее. Есть приемы. Но слушайте, та любовь, которую она изливала на обочины жизни многих и многих в этой общине, не только в этой общине, подняла и воскресила из мертвых Десятки и сотни людей, и плоды ее будут продолжаться до самой вечности вашей. Да, да. Потому что она любила. Да. Потому что она любила людей. И вот когда ты любишь служить людям, а не только любишь самого себя, когда ты любишь служить людям, то ты знаешь, Какую бумажку для кого отделить? Ты знаешь, когда, какую вонючку обнимать. Ты знаешь, что отступник, который ходил в общину или был на каких-то мероприятиях общины, а потом почему-то закрылся, он не все знает. И он еще нуждается в Божьей любви, и ты идешь к Нему. И ты проводишь с Ним время. И ты беседуешь с ним, и ты гуляешь с ним, и ты молишься за Него, и ты постишься за Него, и ты бьешь в эту цель чтобы этот сын Авраама или не сын Авраама заговорил, что Ишуа, его спаситель, у тебя жизнь посвящена вырвать его из лап Холокоста, потому что ты хочешь видеть триумф? Ты хочешь видеть спасение для человека? Аминь, друзья! Аминь. Наши мозги были очень плотно запаяны. У кого наркотиками, у кого блудом, у кого безбожием, у кого книжками различными, литературой различной, у кого образованностью, у кого происхождением. «О, я еврей, я в Иисусе». Это, это, это, это выкресты? А вы знаете, что такое выкресты? Откуда все это произошло? Что это за страшилки? Что это за страшное слово? Неважно. Выкресты. Но кто-то нам служил. Кто-то в нас видел возможность отчитаться перед царем и сказать этому царю, «Как для тебя». Я служил Ему. Я в Нем увидел тебя. Кто-то нас нашел на нашей обочине, куда нас бес выкинул. Что же будем делать мы, наполненные силой Божьей, что же будем делать мы, знающие все входы и выходы в евангелизации, в душепопечительстве и в различных служениях, неверующими новообращенным людям? Что же будем делать мы, знающие все победы, плоды, раскрывающие все внутренние стереотипы и страхи и проблемы по отношению к служению людям? Что же будем делать мы? Ведь послание о служении к людям, во-первых, было направлено к праведникам и учителям закона из контекста Нового Завета, который мы читали. Вопрос, что же будем делать мы? Добавляя к тому, о чем была молитва, вообще это удивительное время, и вообще это удивительное место, и Киевская еврейская община — это удивительная община. Я много... Куда ездил, много где был, я мало видел и практически, наверное, уже много лет не видел, чтобы люди по три часа молились Богу. Ну, кроме ночных молитв, которые кое-где еще сохранились. А тут не по три часа, тут по восемь часов люди в день молятся. Это сверхъестественное действие, это работа Святого Духа, согласитесь. Человек это не потянет. А Дух, свя а дух Святой потянул. Так что же будем делать мы со всеми этими призывами о пробуждении Европы, распространение распространении общин и мессианства в Европе, в Израиле и в других странах? Что же будем делать мы, когда Господь говорит «Вот моя часть, вот мой Святой Дух, Он дан моему народу, вот вам дары»? Мы можем сделать только одно – идти и служить погибающим, отступникам и новообращенным, используя эти два простых инструмента – любить людей и видеть в них царя. Давайте закроем глаза и помолимся. Можно, чтобы кто-то поиграл? Если, хотите, можете... Если вы хотите, можете сидеть, или как вам удобно встать. Боже наш, Бог Авраама, Ицхака, Якова, всемогущий Бог Израиля, преклоняемся пред Тобой и благодарим Тебя за Твое Слово. Великое, святое, вечное Слово. Ты нас удостоил взять в руки это Слово не просто для того, чтобы обрести блаженство внутри себя, но Ты нас удостоил взять это Слово для того, чтобы это блаженство передать народу Твоему. Детям Авраама и другим народам. Ты влил в нас свет. Влил в нас свет Хануки не для того, чтобы мы просто кайфовали от тех побед, которые ты совершил в нашей жизни, но чтобы эти победы, которые ты совершил в нашей жизни, распространились в жизни других отступивших, разочарованных, неверующих и новообращенных людях, которые еще право от лево не могут отличить. «Боже, Ты дал нам силу Святого Духа и дары Святого Духа!» «Не для того, чтобы мы хвалились друг перед другом нашими достижениями, способностями, нашими проявлениями, но для того, чтобы все это направить на созидание Твоего Дома для спасения людей!» «О, мой Бог, мой Бог, мой Бог, пусть придет глубокое осознание!» к тем, кто нуждается, пусть придет глубокое покаяние. Боже, может быть, ты служил, может быть, ты горел, может быть, в твоей жизни было много огня Святого Духа, но сегодня ты все утратил и растерял. Сегодня ты забыл о своем призвании, о своем предназначении, о своей любви к погибающему миру. Сегодня ты можешь просто и равнодушно пройти человека, который когда-то был вообще не в церкви или в твоем служении. Сегодня у тебя есть свои стереотипы. Ишуа, воскреси нас! Воскреси нас, Господь, чтобы мы воистину были воскресшие служители Твои. Силой Духа Святого, обновленные тобою и твоим присутствием, Господи, пусть твое сострадание пронизывает наше сердце, к состраданию к тем, кто сегодня еще вдалеке от твоего дома, к состраданию к тем, кто сегодня еще далеки от спасения, Боже, пусть сегодня твою общину, твою церковь разных людей из разных уголков мира которые собрались здесь пусть сегодня их пропитывает, содрогает сила Святого Духа о любви к Израилю. Мы сегодня раскиданы, разбросаны по всему лицу земли. Нас сегодня евреев, живущих по всему миру больше, чем евреев, живущих в Израиле. Нас сегодня еще очень много недостигнутых благой вестью, недостигнутых любовью общины, христианской любовью, недостигнутые милостью верующих людей. Нас сегодня еще очень много. Боже, пусть эти слова Сотни пойдут и найдут того, кто лежит на обочине. Пусть сегодня эти сотни пойдут и найдут того, кто сегодня нуждается в пище и в питье, того, кто сегодня нуждается, чтобы его согрели, обняли, любили, слушали, молились и проповедовали. О, мой Бог, не дай нам зачерстветь, не дай нам зачерстветь по отношению к людям. Не дай нам превратиться в пресных, безжизненных, бездуховных людей. Помоги нам, Господь, открываться для Твоего Духа полностью. Не просто открываться молитвой, не просто открываться постом, но и добавлять к этому открытие к погибающим, сострадание к грешным и к потерянным. К оставленным и ушедшим. О мой Бог. Мой Бог. Мой Бог. Помоги нам иметь полную картину нашего следования за Тобою. Помоги нам иметь полную картину нашего духовного развития. Нашего духовного созидания. Помоги нам вырваться наружу в любви к людям, в служении к людям. Помоги нам вырваться наружу. Из наших молитвенных слов Из наших библейских школ Из наших библейских изучений Из наших кафедральных посланий Из наших субботних или воскресных служений Помоги нам вырваться наружу К погибающему миру Воскреси нас, Боже Во имя Ишуа Воскреси нас Воскреси нас